Данис Нургалиев ⁇ заслуженный деятель науки Российской Федерации. Приемная компания распахнула свои двери. Успей подать документы. Новый способ эффективной подготовки к ЕГЭ. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елена Гатауллина.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 1 марта Раису Республики Татарстан, председателю Попечительского и Наблюдательного Советов Казанского Федерального Университета Рустаму Мениханову исполняется 66 лет. Телеканал «Универ ТВ» искренне поздравляет и желает крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» дается не всем. Данис Нургалиев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 проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, был удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Подробнее узнаете далее.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 Буду присутствовать на собрании архивистов региона и руководства архивной службы отрасли Татарстана, что крайне важно. И мы будем ближайшие задачи наши 10 марта, между прочим, День архивиста».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 Лицеисты Казанского федерального университета разработали практикум по пунктуации. Авторы пособия уверены, такой подход позволит эффективнее подготовиться к ЕГЭ. Подробности расскажем далее.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 Одним из важных этапов школьной жизни является единый государственный экзамен. И чтобы помочь выпускникам с подготовкой к одному из обязательных предметов, русскому языку, в IT-лицее Казанского федерального университета выпустили сборник пунктуационных норм. Авторами проекта выступали сами учащиеся и педагог лицея. У меня как у учителя была цель погрузить детей максимально в подготовку к ЕГЭ. Но в начале года сделать это не так просто. К тому же...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 Это достаточно скучно, просто учить правила по русскому языку. И здесь назрела мысль создать некий проект для того, чтобы поменять немножко фокус зрения. То есть теперь материал ЕГЭ стал для нас не целью, а скорее средством для того, чтобы создать нашу книгу, наш проект, который мы делали на протяжении пяти месяцев.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 Сборник посвящен правилам пунктуации. Часть тестовых заданий ЕГЭ направлены на знания расстановки знаков препинания, а в последнем двадцать седьмом задании сочинении есть критерии по соблюдению пунктуационных норм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 поэтому сборник будет полезен выпускникам, готовящимся к предстоящему экзамену. Практикум необычен тем, что каждый ученик писал тексты о знаковых местах своего региона, поэтому его можно назвать лингвокультурологическим. Обложка, пособия была разработана нейросетью, и кроме того, в нем есть оживающие страницы. Э -э, ученики 11 классов и не только могут э -э, посмотреть тексты, которые мы написали, подготовиться к экзамену. Э -э, там...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 Также в пособии есть правила, можно изучать это все, я думаю, это поможет им все-таки сдать экзамен хорошо. Первая партия практикума вышла в небольшом тираже, всего 100 экземпляров. На данный момент она хранится в лицейской библиотеке и используется пока только среди своих. У лицистов также есть свой телеграм-канал «ЕГЭ в работе», где можно найти разработанные ими задания по пунктуации. Анастасия Серебренникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.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 На этом все. А в студии была Милена Гатауллина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!